Назад. Совершил глупость бесконечную всей душою, полюбил куклу бессердечную, для нее любовь собака, для меня обучение. и давать не стоит прав этому значения Не со мной при мне был коцеловался, а теперь она обо мне разочаровалась.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 И налево мне направо мы до на свидания.